начинают люди, mm -hmm. да, ну я думаю, что перейдем так к вопросам, если есть yeah. как можете пояснить, mm -hmm. да, то есть, потому что mm -hmm. э, есть люди, которые там, ну, скажем, связаны больше скрипта крипто инвестированием, так, ну, в общем сказать, покупкой, да, и начинают когда проверять, говорят, почему так и не так, вы говорите, что три учредителя, один учредитель, мы сами начинаем тоже смотреть, и вот у нас один из вопросов, мы видим, что Марьяна э, Ройбург, Рой, да, Ройбург. Есть. Угу. да, а другие не видим, учредители, или может как-то там не совсем, то есть у нас тут мы заказываем, но мы смотрим, не, не, не можем понять, а, кто учредитель. По Мариане. Мариана не учредитель, а она директор наемный. Учредителей mm -hmm. было изначально три человека, сейчас их осталось двое. Это Роман Филык и Падим а, Машуров. Был Сергей Задорожнюк, mm -hmm. он, он вышел а, из компании. Вот осталось двое. Мариана наемный директор. Mm -hmm. Понятно. А где эта информация отражена? Тоже хотел бы посмотреть, потому что на этом ресурсе туда идет ссылка, информация об учредителях. На этом ресурсе ее нет, и они ее предоставляют только когда регистрируются. В данном случае свободный доступ, они могут ее выкладывать по своему желанию, ну пока не считают нужным. Все понятно. Просто смотрите, здесь, здесь когда значит... люди будут спрашивать, как бы вопросы абсолютно нормальные, вы сейчас тоже задавайте любые вопросы, не стесняйтесь, на что смогу ответить, на то отвечу, на что не смогу, ну значит не смогу, вот, то есть договоримся так, что мы не будем сейчас делать друг другу тут красивые лица, да, чтобы не дай бог там какой-то вопрос был неудобный, какие есть, такие есть, вот, а да, просто, да. смотрите, во многих компаниях вы в принципе знаете только людей, которые от ее лица выступают, ну, например, как я сейчас, да, то есть есть некий Дмитрий, вы знать не знаете, там, Условно, Андрей меня дорекомендовал, вот я сижу вещаю. Другое дело, когда выступают ну, у нас на мероприятиях, и сейчас вот там, определенного уровня достигнете, да, уже будете приглашаться, где выступает сам учредитель, и он говорит, ребята, я основатель этой компании, я за все отвечаю и так далее. То есть, грубо говоря, зачем ему светиться? Это сейчас аргументы для тех людей, которые вот такие вопросы задают. То есть, если это какая-то мутная компания, всегда учредитель сидит под корягой. А есть говорящие головы, которым потом даже ничего не предъявишь. У вас же договор не со мной с компанией, а я что? Ну, я сказал, я тоже не знал, я что-то там не посмотрел и так далее. То есть здесь у нас на все мероприятия, когда вот в педагогтины приезжают наши учредители, они выступают и спокойно там как бы отвечают на все вопросы. И вот на эти вопросы тоже. Надо будет, Андрей, тебе найти, где в Уфе Вадим вот на все эти вопросы отвечал. Прям рассказывал, кто Марьяна, еще что-то. Просто ребятам дать ссылочку, Вот, но я сейчас в любом случае отвечу. Просто потом интереснее посмотреть, и это все еще от учредителя. Не через передачное звено в виде меня, но тем не менее. Так, давайте следующий вопрос. А, ну вот продолжение по, по Марьяне. И очень много разговоров относительно ее э, в целом деятельности. Она там является директором многих сотен компаний. В этой части у нас есть риски с точки зрения ее управления, как директора? Смотрите, в Великобритании, ну, как, в принципе, в некоторых странах, вы можете директору прописать, за что она отвечает. Я вот этот вопрос задавал Вадиму Машурову, то есть учредителю. Вот, на что он мне ответил, что у нее есть определенные только вещи, что она может подписывать, а переводить деньги, еще что-то делать, у нее право подписи на это нет. То есть в данном Ой. случае она директор, но она ограничена в своих финансовых, ну, как бы, подписях, то есть, что она может делать с, с деньгами. Mm -hmm. Сейчас не слышно, вот. Слышно сейчас? Вот сейчас, да. Я говорю, ну, там, изучаем информацию, потому что поступают вопросы, и сами, mm -hmm. на, ну, начинаем с просторы выразить интернета, и отзывы понятно с отзывами, там, все понятно, они и подставные, и всякие, да, и положительные, хорошие, вопросов нет. Но вот когда возникает вопрос о том, что о директоре какая-то такая негативная информация, конечно, вот здесь, ну, такое немножко вызывает небольшие опасения. А, да, смотрите, потому, почему так, Мариана, что, у нее, что, она закончила, получила образование в Англии, у нее профильное образование, и поэтому ее поставили туда именно как человек, который э, в, этом, в законодательстве и в финансах как бы в, э, в Великобритании разбирается. Вот это Сейчас я, если вспомню, о, о, сейчас какой же университет-то? Сейчас мы будем общаться, сейчас я вспомню, скажу, какой университет. Он ходит в пятерку крупнейших университетов в Великобритании, ну, высших учебных заведений. Он, очень старейший. Сейчас, если вспомню, то потом скажу. Теперь дальше по регистрационным также вопросам продолжим. Две компании, как выяснилось, да? Групп и просто сенсиро System. Да. Какая, у какой роль, по факту, в какой компании работаем и как партнеры мы, в какую мы инвестируем, как они объединены между собой, или есть ли у них связь между собой? А, смотрите, изначально Sincera System работала только на одном рынке, это рынок форекс. И вот Sincera System, не групп, просто ЛТД, которая у нас организована в 2019 году, в октябре, она работала. После того, как у компании появились другие направления, стала уже Sincera System Group, это как некий фонд в которые уже будут входить вот все другие предприятия, которые у нас есть там, в Швейцарии, в Литве. Сейчас около 20 юридических лиц. Вот. Если вы посмотрите, то директор тот же, адрес тот же, то есть ничего не поменялось. Почему оставили первую компанию? Потому угу. что если бы мы ее закрыли, вот сейчас мы работаем четвертый год, и нам легче оперировать какими-то ну, опытом неким, да, некой историей. А на тот момент, если бы мы через год компанию закрыли, то люди бы сказали, да блин, это же жульманы, смотрите, что они делают. Год прошел они закрыли компанию, чтобы не платить налогов и открыли новую. И нам пришлось бы каждый раз это людям объяснять. Поэтому, несмотря на то, что вот uh, Racism, по идее, она уже как бы не нужна. Вот. Но она до сих пор, то есть uh, по ней подаются налоги. То есть, ну, Грубо говоря, вы там, если вы видите, статус активный. То есть по ней вся информационная... Да, везде активность, да. И там миллион да, фунтов лежит. Да, да. То есть вот это все поддерживается. Хотя, в принципе, можно было бы уже там что-то сделать, там закрыть, перекрыть, еще что-то сделать. Но чтобы не было этих вопросов, ну ее оставили. Нас не смущает ну, украинская привязанность по компании? Нет, и в данном случае для нас это хорошо. В чем, когда начались вот эти события, но ну, я понимаю, да, из-за чего вы спрашиваете, да, из-за вот, да. того, что еще у нас началось. Вот выступал учредитель Вадим Машуров, и он сказал, что мы создавали компанию именно для того, чтобы простые люди могли, ну как бы, улучшить свою жизнь, и в данном случае мы вне политики. То есть в рамках своих ну, каких-то предпочтений да, вы можете поддерживать, кого хотите, но не в чатах, и как бы мы вот как учредители, то есть ничью сторону не занимаем. Они могут там поддерживать, кого считают нужным. Вы, так же, как я, можем поддерживать, кого считаем нужным, там финансово, еще как-то, но в рамках фонда это никак не поддерживается и, ну, как бы не поощряется. Поэтому, несмотря на то, что уже эти события идут восьмой месяц, да, а начались еще, мы помним, да, с Крыма, это еще раньше да, То есть у нас да. нету на сегодняшний момент, а, ну вот Андрей, да, кто уже в фонде давно Я там два с половиной года да. вот, Не было ни разу момента, чтобы мне там, например, заблокировали счет Или какую-то сделку, да, чтобы я не мог воспользоваться своими деньгами То есть такого не было Поэтому, да, эта история, я надеюсь, она там Ко всеобщему удовольствию быстрее закончится С минимальными потерями для всех вот. но с точки зрения бизнеса на нас это к счастью никак не влияет. И ребята показали это не на словах, а на деле. Продолжение. Вот компания вне политики, но политика может прийти в компанию. Как этим мы будем бороться? А когда она укажет на то, что в компании есть инвесторы с определенным гражданством, которое неуместно, и как бы нужно было бы средства заморозить или вообще включить эти средства, ведь это цифровые, можно одним щелчком пальцев стереть. Это было бы здорово. Но опять же, вот почему я в свое время выбирал компанию вот вкратце, да, то есть я из 12 выбирал, остановился на этой. У нас с вами общий пул. То есть есть условно сейчас, я не знаю сколько, например, там пол миллиарда долларов, да, вот, или там 300 миллиард, миллионов, неважно. Это общий пул. А вот где кто какой национальности, это только на нашей платформе. Поэтому ни один контролирующий орган не может знать в этих 100 миллионах или 300 или 500 миллионах, да, а сколько там денег условно из России, из Казахстана, из Бельгии или из Грузии. Так, они это... могут прийти и спросить, ну покажите нам данные, у вас же есть данные, кто есть кто. Потому что мы регистрируемся, мы показываем свой паспорт. И по национальному признаку просто могут вытащить, ну то есть в приказном порядке. Маловероятно. Теоретически, может быть, все что угодно, но просто сегодня он такой... Ну, что, то есть, это, это история как с телеграммом, когда ему сказали, а ну-ка, давай нам данные, и ему пришлось как бы уйти с юрисдикции России. Но он как работал, так и работает. Да, но он не дал, его, да, эти сверху. Его были. отменили только по одной причине, потому что это было смешно, то есть сказали, да, мы отменяем, а он как работал, так и работает. Так и здесь. То есть, если ж, на любую, вы же понимаете, а у нас здесь женщины есть, да? Ну, в общем, хитрую есть с винтом кое-что. Поэтому придумают одно, а будет другое. Наши также заблокировали в России ничего. Мы как, сколько уже, почти полтора года работаем под санкциями, и ничего страшного. Так и здесь. Всегда есть э, варианты, как это можно избежать. Но, опять же, э, для того, чтобы вот, вычислить конкретно кого-то, эта компания должна сама предоставить данные. Вот. А если мы берем какую-то другую компанию, где бы у вас у каждого был свой ли, ли, лицевой счет личный, да, где было бы прописано. Вот там, конечно, все это гораздо легче. Здесь фонд и фонд. Работает в Великобритании. Почему именно к нему должны прицепиться? Сколько у него там русских и так далее? Ну, мало вероятно. Uh, Если что-то guy... будет... Uh -huh. что будет, ну, значит, ну, я сейчас просто не хочу. Я еще запись поставил. Скорее всего, она будет гулять. Не хочу рассказывать для тех, кто вдруг заинтересуется, кого-то прищемить, что можно сделать, чтобы мы как работали, так и будем работать. Ну, такие варианты есть. Ну да, здесь ну, запись, не запись, я все равно, если можно, спрошу. Да, Вопрос как раз надзорной деятельности государственных организаций или органов. да. Вопрос связан с тем, что мы это зарегистрировались с точки зрения международной регистрации юрлица. Да. С учетом их требований и правил. Но это требование и правила с точки зрения налогов. А с точки зрения надзора за деятельностью финансовой мы это не стали регистрироваться, то есть на сегодняшний день такой, таких сведений нет. Я говорю, вот орган ФСЕ, кажется, да, он так называется, который в Великобритании надзор осуществляет за финансовым. Да. А кто-то заходил на этот орган, ну на русский переводил? Ну я смотрел. Вы видели, кого он регистрирует и регулирует? Он регулирует именно финансовую деятельность на биржах. С учетом крауд, краудфандинга, с учетом привлечения средств э, населения. А, смотрите, значит, они регулируют, это у нас пенсионные фонды, страховые, брокеров и тех, кто выпускает э, криптовалюту. Никого другого там нет. Мы не первые. Мы же, не... мы же криптовалюту. выпускаем крип, криптовалюту сейчас. Криптовалюта у нас зарегистрирована уже не в Англии, она зарегистрирована в Прибалтике. Поэтому мы там отчитываемся, там у нас лицензия. То есть здесь к нам а, никаких есть... вопросов нет. Да, я что сказал, что у нас около 20 юридических лиц. Если вы возьмете IPO, то оно зарегистрировано в Дубае. То есть там компания. Если мы там про банк говорим, ну, который сейчас, вот, то есть, соответственно, пытаются открыть. У нас один в, Приба... в Прибалтике, второй в Дубае. То есть он, опять же, под Великобританию не попадает. Вот. И мы в данном случае выступаем как платформа. То есть деньги mm -hmm. у нас не лежат, они проходят от нас сразу на брокера, на RoboForex. И вот там уже есть mm -hmm. один общий счет. Group. а у нас уже где, чьи деньги отражаются непосредственно на нашей платформе. Поэтому, если мы посмотрим еще раз в FCA, мы увидим, что мы под них не подпадаем. Но мы должны отчитываться в HMRC. А на русский это как служба налогов и сборов ее королевского величия. Это налоговая служба, это понятно. понятно. Да. Да. А вот с этим нет. То есть с этим мы немножко по разной стороны, я понял. Да. А теперь вот продолжение продолжении Робофорекса когда мы, я имею в виду компанию, заводим деньги на RoboForex ну, практически без остановки, да, как раз там идет промежуток один день, чтобы начали работать они а на Forex. Угу. Дальше, если что-то случается с RoboForex, с их данными и так далее, какие у нас меры, меры безопасности для восстановления как минимум всех данных? Ну, или здесь, для в, данном случае, будет, в данном случае этим уже будет заниматься компания, не каждый из нас, потому что мы доверили деньги ей. Поэтому у них, я так насколько помню, у нас мы доработали еще на нескольких брокерах. Вот, там есть несколько счетов. Вот, то есть, ну, меры предосторожности а, учредительные предусмотрены. Вот, а если что-то будет с биржей, то этим будет заниматься компания. Так же, как недавно был вопрос у нас с подбит. Да, у нас же на нем тоже торгуется SVP. И у некоторых ребят там деньги зависли. Вот, и компания не сказала, что, слушайте, это ваши проблемы. То есть, реально встряли предпринимали определенные действия, общались, вот в результате ну, у нас сейчас вот кто там был, и биржа восстановилась, и деньги у кого там лежали, вот нашей SVP, да, ну токены, то есть они ни один никуда не делся, не пропал. Это вот конкретная ситуация, как себя компания повела. И это тоже хорошо, вы людям прям показываете, когда с ними общаетесь, что классно, все здорово рассказывают, да, язык у всех подвешен, лишь бы молотить. Но, например, когда у нас Прошлым летом нас ставили в черный список заблокировали, да, сам сайт. То есть мы на территории России входим через VPN. Вот Андрей сейчас сидит, да, он vpn не пользуется. Вот Анжела, я вижу, тоже. Вот она у себя в Германии, там тоже, или в Турции, не пользуется. И многие компании под это дело что сделали? Они сказали так, что, ну вот я, по крайней мере, одну знаю. Говорит, смотрите, ребята, это же проблема в России. То есть мы не обязаны здесь у вас ничего открывать, получать. Мы здесь не завозим товар, мы здесь не оказываем услуги, не платим НДС, поэтому нам это не нужно. А если у вас такие проблемы, то значит следующий вопрос. Вы, к примеру, вложили 10 тысяч, заработали 8. Мы вам должны 2 тысячи. Мы их фиксируем и в течение там, определенного количества лет будем вам выплачивать там, по 2% условно в месяц. А если вы положили 10 тысяч, заработали 11, то мы вообще ничего не должны, потому что вы получили больше, чем заработали. И это вот показатель компании, которые, ну, не буду мертвецов пинать, да, которые также работали с нами в одно и то же время. Ну, кто-то воспользовался этим и просто, ну, пресмолил бабки, что называется. А у нас была техническая пауза, сейчас не помню, 3 или 4 часа. Просто сказали, ребята, чай попейте спокойно, да, там, не психуйте. Там, с собакой погуляйте, с детьми, в общем, просто погуляйте хоть чем-то с этими мыслями. вот, три или там 4 часа прошло, все, все включилось, и вот уже прошло сколько там, год и 16 месяцев. То есть все работает как часы. Второй показатель, я сейчас сказал, с биржей, то же самое. Кто-то сказал, это ваша проблема, работайте, да, сами решайте. У нас компания вписалась, реально а, взаимодействовала с этой биржей, да, и биржа открылась, и все свои деньги получили. Опять же, это хороший подход. Наши проблемы, или это общие проблемы, которые компания решает? Вопросы, ну, какие-то мы вопросы записывали, они как бы в ходе беседы так звучат. Хотелось тут понять, нам мы хотим себя позиционировать, ну, вот, допустим, как, э, допустим, консультанты, консультант-агенты, или просто вот сейчас мы думаем по поводу рекламы, по поводу вообще, как себя афишировать. Допустим, на некоторых ресурсах нам запрещено себя афишировать, но там свои, свои определенные нюансы не хотят. Ну, там, этот Абита, там, который говорит, что да, мы не можем себя афишировать, не дает. Ну, и вот э, хотим на определенном Терриаре, еще где-то, чтобы как-то оно ну, увеличивает, соответственно... А и, да, и вот мы хотим понять, как вот себя, может даже это больше не вопрос совета, может быть, да, то есть, а может быть и вопрос, но отчасти, как, как это лучше сделать. В этом, в этом ну да, то есть как мы должны себя позиционировать, как инвестор по отношению к третьим лицам, как партнер, как консультант, какая цель с точки зрения ответственности перед нашими гражданами здесь? То есть мы просто рассказываем о компании, которая работает в юрисдикции Великобритании, предлагаем им как доходность какую-то получать. Либо мы здесь являемся реальными партнерами на своем примере. Даем совет. Здесь вы сами решаете, как вы себя позиционируете, потому что я не знаю, как вы будете продвигаться. Кто-то продвигается через игры. Он проводит, например, бизнес-обучение, ну, как этот Крысиный Бегат или Киосаки его, да? Вот И потом в конце он как бы говорит, ребята, вот вы сейчас поиграли, вы видите, как работает инвестиция, а теперь есть возможность реально это сделать. Одна история. Если вы будете проводить презентации, значит, вы можете себя позиционировать как угодно. Единственное, что кто-то мне сказал, что выпустили какой-то закон, и если вы себя позиционируете как специалист, у вас обязательно должна быть какая-то бумажка. Вот я не знаю, приняли закон, не приняли, это надо полазить. То есть все тоже посмотреть, может быть, не знаю, там с юристом проконсультироваться. Вот я знаю, что вот кого-то уже... Ну, как бы к ним обращается, он например, человек говорит, я психолог, ему говорит: покажи бумажку. Там я условно там фейс занимаюсь, да. И говорит: покажи-ка, что ты закончил, что ты действительно квалифицированный консультант, вот, юристы и так далее. То есть, вот на это нужно сейчас ну просто ну, озадачиться. То есть, не знаю, там к юристу обратиться, там заплатить ему условно 500 рублей за консультацию и сказать. Вот, если вы говорите про оформление уже с точки зрения получения дохода, то там три варианта у нас, я тоже где-то видео у меня есть, но я вкратце скажу, да, чтобы не повторяться, то есть первый это самозанятый, то есть там вы как консультант проходите, но там до тысяч в месяц, то есть 2400 в год, вот. второе это ИП, вот, и третье это просто вы в конце года платите а, 13 процентов, если у вас доход меньше 5 миллионов, вот, выше 5 миллионов 15, и сейчас хотят принять в Думе, я видел закон предсмотрений, там будет 18 процентов, по-моему, от 50 миллионов, но про 18 еще не приняли. То есть здесь вы сами смотрите, что вам проще. Как юрлиц привлечь в работе в компании? Смотрите, с юрлицами такая история. Сейчас, если юрлицо, у него даже есть миллион долларов, они уже компании не особо интересны. То есть я этот вопрос задавал Вадиму. Вот. То есть если будет человек, ну, юрлицо с миллионом, то, ну, блин, он будет самый последний. Потому что у нас сегодня, скажем так, инвесторов с миллионом уже, ну, вот просто немерено. Поэтому если юрлицо, немножко, что сложно, у него будет отдельный договор, деньги он будет переводить официально, естественно, это в Барклайс-банк. и третий момент, вы будете получать деньги не как сейчас, сразу после того, как человек внес деньги, а после того, как прошел месяц, будете получать определенный процент, а второй грустный момент, это не пойдет в ваш оборот. Вот. Поэтому мы все ждали, ждали, когда компания решит, может быть, чтобы это как-то с оборотом завязать, вот. но поскольку не решила, мы тоже как бы все так к этому немножко охладели, особенно когда сказали, что миллион это уже ни о чем, ну не у всех есть люди, которые там, ну компании, скажем тогда, которые готовы там 10 миллионов долларов а, проинвестировать. Вот. Понятно, Если получается, миллион... как, как вариант интересовать просто руководителя или учредителя, пусть каким-то образом выводит рубли, там, я не знаю, долларов и Потому непосредственно вносит и сам. Вопрос, почему по юрлицам? А юридическое лицо, чтобы перевести деньги за границу, у него еще должна быть и лицензия на осуществление межэкономической деятельности, у большинства тоже нет. Если они будут это что-то там мудрить, у да, него не будет, будет оснований перевести, потому что банк да. по-любому попросит договор какой-то. Либо он будет делать это с нарушением законодательства. Мало того, что ему это будет стоить денег, там процентов 15, то ему еще это будет стоить, если всплывет. Ну, мы все понимаем, не хочу озвучивать. Поэтому ограничивается тем, что это не очень выгодно для нас, плюс должна быть большая сумма, и плюс еще у этих людей должна быть лицензия на межэкономическую деятельность. Дальше у нас большой вопрос, он, он из, состоит из многих. Он относительно токена в том, в том или ином виде. Mm -hmm. То есть это из это из SVCT. То есть в целом сейчас как бы понять, где мы можем просмотреть деятельность блокчейна. На основании блокчейна же работает наш токен. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Как mm -hmm. это посмотреть? Mm -hmm. Потому что ссылки, они не работают. Ссылки ссылки на блокчейн, которые есть на сайте, они, они в пустую страницу выводят. Поэтому хочется понять, действительно блокчейн действительно ли он работает, как его посмотреть. Ну если мы говорим про SVP, он как раз сделан на этом BNB, да, то есть на его на B20. Вот. отчеты по движению можно на Coin зайти и там прям по каждому дню. Но они пока листятся, они торгуются, правильно? Нет, торгуются. А на, на какой биржи? На, а на, на... Бюджер, Панкейк и Ходбит. На Ходбит и на Панкейк. Сегодня не обнаружили. Смотрели. Сейчас давайте посмотрю, если на, у меня... На, на, на, на, на Панкейке так. есть. Сегодня Руслан, Руслан, ты, ты до сих пор не знаешь, что на двух биржах, что ли? Ну а что? ладно, не суть. Ну спросили, ребят, кто-то сейчас... На это... двух биржах торгуется SVP. Я а, знаю, да, я я мы не нашли на Ходбите. Мы не нашли. На Ходбите S-валид называется, не SVP. s -wallet. Аббреви... Аббревиатура, да, и... s называется. А, ну вот этого я точно не знаю, потому что s я считаю, что это наш кошелек, как раз Нет. который основан на блокчейне. Да, там аббревиатура немножко другая, там по требованиям биржи Hotbit, значит, там, по-моему, три вот этих буковки не проходили, поэтому там надо было... Но я понял, попасть. на просто попали. s да. Ну, а сводный... Как он называется? Coin Market или сейчас скажу, господи, вылетел у меня. А, ну да, сейчас секунду. Да, CoinGecko. На нем, в принципе, есть вся информация, можно зайти, это же сводная платформа по всем. Мы смотрели на да. Да. сведения, да, и там Сведения торговля... все, в том числе и по объемам торговли. Да, вот я смотрел, вчера было 200 с чем-то тысяч, по-моему. Сейчас посмотрю. Вот сегодня заходил, сколько? Сегодня 199 тысяч. Вчера было 220, по-моему. Вот Там здесь есть размещение, сколько всего предложений? О, сколько да, всего да. весь пул. То есть, ну, да, там можно смотреть. У нас правильно, я помню, весь пол на 50 миллионов. SVP, да. Вы. Угу. А и больше не планируется к выпуску Нет. по нему. Нет. И еще половину потом Я сожгут. Я понял. Да, еще такой технический момент. Разбирался, разбирался, да, лично. То есть, сложности возникают с, это, с зачислением, получается, денег. Как самое просто, чтобы можно было, ну, грубо говоря, внести деньги, чтобы приобрести, там многие ну, участвовать то есть в инвестировании, покупки разных пакетов. Я вот имею в виду. Это легкий способ внести в личный кабинет рублей. Нет такой или, вот, или, или, как... или, или просто вот в группа как вот идет в группу обменники, где там покупаешь, продаешь то есть подключаешь, да, подключаешь людей и они там уже получается покупают и уже заходят и, это там, так? легкий способ, но люди должны понимать, что а там есть определенные риски, если они что-то нарушают Сейчас в двух словах скажу. В принципе, любой, кто подключается в эту группу, там наверху есть закреп. Он говорит о том, что а, вы обязательно должны сделать человеком звонок, вот как мы сейчас делали, да, чтобы я посмотрел аватар, соответствовал тому, кто разговаривает. Вот. что Обязательно должен быть отложенный платеж, в котором должны быть прописаны а, телефон, м -м, никнейм, а и комментарии, ну, карта, соответственно, дайте на карту переводите, и в комментарии, если, например, вы переводите с випишки, то должен быть номер кошелька, вот, и именно вот в таком порядке. Если вдруг по какой-то причине вам забыли что-то указать, да, либо потом отдельно письмом или там отдельным сообщением пишут, то вот здесь переводить нельзя, то есть вы людей, кто хочет пойти по легкому пути, должны сопроводить и сказать им, ребята, если что, как бы риски берете на себя. Да, это самый простой, самый а, такой, ну, элементарный способ, но лучше, конечно, а чтобы они биржу. Самые надежные вы самостоятельно идете, например, на панкейк, да, там уже покупаете и загоняете их на кошелек и потом подтягиваете уже в личный кабинет. Вот. Большинство, ну большинство, конечно, на... так не будут. Да. Ну да. Ладно, ну панкейк там у нас еще есть парочка. Вот, в принципе, все, а, как инструкция, они есть. Прописанный прям нажми эту кнопку, нажми эту, нажми эту. Для тех, кто хочет ну, сделать данные, но, да Но, например, не готов самостоятельно разбираться. У нас есть как минимум два человека, кто за определенный процент это делает. То есть не хочешь разбираться, плати другим. Либо тогда вот третий вариант – это в нашей Exchange, да Exchange, вот, в группе, где осуществляется обмен ну для тех, кто хочет идти по простому пути, не хочет учиться. Но вопрос у нас с точки зрения последствий после смерти собственника личного кабинета. Какие варианты могут быть порекомендованы для наследства ну или преемственности, скажем так? А польз, все по российскому пользу. законодательству. По российскому законодательству. Кто у вас наследует машину, квартиру, счет и так далее, это то же самое. То есть вы приносите, ну у нас просто уже такие случаи были, к сожалению, человек приносит от нотариуса Свидетельство о том, что вступление в права наследства. То есть мы как компания не хотим потом в судебных э, процессах участвовать. Почему мы условно отдали Дмитрию, а не Руслану, либо не Анжеле. Вы принесите бумагу официальную кому, и на вас перепишут этот кабинет. То есть это вообще не Да, проблема. да, да но процедура в России обратная. Вначале надо взять бумагу там, где у тебя деньги, подтвердив их объем, А потом нотариус уже выпишет соответственно деньги на эти деньги бумагу. И потом ты придешь с этой бумагой обратно и скажешь, перепишите на меня. Нет, поэтому, нет, поэтому Права наследования, да. когда вступаешь, там написано, принадлежит, например, все там, движимое, недвижимое имущество и так далее. Там нет перечисления этих, э, как сказать, счетов. Сейчас, это если мы говорим о завещании. А если мы говорим о взаимодействии с нотариусом, у нас получается немножко иная процедура. Вначале определяется объем наследственного имущества. А потом нотариус его вписывает в свидетельство, подтверждая тем самым права твои на это имущество с точки зрения там, родственных связей. Ну, если, вы сможете, этого... если вы сможете попасть в кабинет, то в принципе в чем проблема? Там есть кому он принадлежит. Да, есть да. все это, это, это понятно, но для нотариуса нужна официальная выписка от компании, если у тебя есть средства, значит это финансовая компания, а значит имеющая лицензию. То есть формально в рамках российского законодательства объективно по закону вступить вот именно в наследственную часть по нашему личному кабинету мы не сможем. Вот ну, я у нас чувствую. уже были люди, которые вступали вот без вот без таких трудностей что ну вот, я... интересно хотя бы там две минуты, три минуты человека услышать или пусть он как-нибудь там опишет ситуацию, как это у него получилось. Может расскажет кому-то где-то. Ну я хорошо, думаю, давайте я да, задам этот да, да, да, да. Что еще у нас? Что, я понял. А кому предъявлять? Ну, допустим, я получил документ э, на наш на сайт, кому, кому заходите на наш сайт, там всегда есть э, связаться с нами и пишите, вот я такой-то, такой-то, ну условно, да, вот документы, mm -hmm. вот такой, кто там был, ну не знаю, там Иванов Иван Иванович, да, ушел из жизни, там пока не важно, по каким сайтам. вот свидетельство о смерти, вот справка, фуни справка, материальное завещание. Ну, я, вот, я понял, наследник этого имущества. Да, Через... да. компания вот на основании этих документов переоформляет на вас этот документ. Через службу поддержки получает, я, говорю, я так понимаю. Да, да, да. И, наверное, последний вопрос у нас, задают его в основном те, кто знают о базах данных больших, объемных, и они всегда говорят, что они где-то хранятся. Вот вопрос, соответственно, к нашей компании. Естественно, есть базы данных, раз блокчейн и где они хранятся. Это вопрос на засыпку. Не знаю, где хранятся. На каком-то сервере? То есть в какой стране он или что? Ну, нет, это, это логично, что на сервере, да, нужно понимать, какая страна, насколько безопасна Наши данные в том месте, где они хранятся. Ну, как... ну хорошо, я сейчас ну, просто вы... улыбнусь. То есть у, у нас у людей таскают данные сегодня из Сбера, еще откуда-то, отовсюду. Мы Но уже есть... с толей тоже обсуждали этот момент. Ну, мы вот говорим, именно... мы к Сбербанку таких вопросов не, не задаем. Да. Я даже сегодня пробил Сбербанк, и у Сбербанка тоже есть ЛЭИ, зарегистрированные в, да. в Великобритании. Да. Ну, не говорят о Газпроме и других компаниях. А мы пытаемся найти вот эти ответы для нашей компании. Мы как бы пытаемся копаться с другой стороны. То есть не спереди, а сзади, как говорится. Да. Но тем не менее, вопросы люди задают, и приходится искать на них ответ. Ну, если давайте так: вот, когда люди такие вопросы задают, я понимаю, он ищет причину, по которой отказаться. Вот я вот человек так сказал: смотри, Согласна, вот, я, вот это последний вопрос. То есть, если я тебе уточню, где хранятся данные, то ты вступаешь. Если нет, то иди в задницу. И пусть в записи. Потому что они будут заморачиваться. вот у меня вчера тоже кто-то мне тут мозги выносил, на какой улице у вас там что-то в Дубае, да еще, блин, ну, ну зачем мне это знать, на какой улице там что-то в Дубае, то есть мне как инвестору это зачем, во сколько встает учредитель, блин, там в каких тапках ходит, ну, блин, что смеяться. Тем более у большинства, кто такие вопросы задают, у них даже, блин, один пароль на, на все эти, на все почты, на телеграммы и так далее, то есть, ну. Заходишь и, и все вскрываешь, а вот здесь вот такая компания у нее значит обязательно что-то уволокут, ну смешно. Край муха, вы там это слышали или может когда на форумах говорили, что будет своя, так понимаю, платежная система и и вот, Имитировать карты да, Да, вот, до да, да, да, карты, да. План, да, это предусмотрено, в планах есть, просто мы это должны были сделать в Дубае, там есть некоторые сложности, не по нашей вине, поэтому, скорее всего, это будет сделано через Европу, и те, у кого есть, ну, кто инвесторы компании, будет предложено, соответственно, открыть дебетовую карту и пользоваться. Ну, это, в принципе, получается, грубо говоря, рядовым инвестором, любой инвестор, который зарегистрирован, может да, это, это не будет как премия, это именно ваше желание то есть это скорее всего будет какую-то копейку стоить, ну, выпуск любой карты, там сколько стоит, потому что сюда надо доставить вот. и дальше пользуйтесь, пожалуйста понятно, ну вот у нас пока, на сегодняшний день завершены вопросы такие, нестандартные наверное. Почти. да нет, стандартные не на стандартные. самом деле вы сейчас просто еще как ну, новички назовем, да вот. когда вы с этим столкнетесь, увидите, что любой, кто приходит уже этот вопрос задавал, и, в принципе, на них тоже есть ответы, но пока еще не все знают, где их искать. Поэтому нормальные вопросы, что люди внесут деньги, они хотят разобраться, куда они их отдают. Вот, угу. там, есть ли гарантия, что они вернутся и так далее. Абсолютно нормальные вопросы. У меня такие же были, сразу скажем. Ну да, Дмитрий, и вот в качестве совета, или, может быть, пожаловаться, что называется, относительно возможностей продвижения с точки зрения рекламирования, Сегодня. Может быть, есть какие-то пожелания, советы, я не знаю. Потому что есть реальные трудности, Анатолий заикнулся. Вот мы попытались с Авито поработать, но они определили, хоть мы красиво там писали, в явном виде не писали про Форекс, однозначно определили финансовую деятельность и неподлежащую рекламе, например, если брать Совет, Таким образом, Авито точно вышел как ресурс. Если говорить там... О телеграм-каналах, да, вот Андрей посоветовал мне на днях использовать вариант телеграм-канала, таким образом рекламировать именно ссылку, да, условно, а сам телеграм-канал наполнять. Ну, опять же, здесь вопрос, ну, где можно размещать, может, есть какие-то советы, потому что вопрос рекламы между собой, там, вокруг улицы, кто там сидит, это ну, не совсем быстро работающий. Работать будет только тогда, когда ты попадешь в какой-то конкретный круг людей, объединенных одной целью. И один человек, который в этот круг входит, конечно, заинтересовавшись и получив положительный эффект, конечно, пойдет тогда уже информация поэтому. Если вот. мы про, про сети говорим, то я знаю, что ребята хорошо развиваются в Инстаграме. Есть люди, которые у нас закрыли премиальные уровни, ну, там уже вот там по 150 тысяч долларов получили, да, то есть какой там уровень же, девятый, наверное, вообще ни с кем не общаюсь, только через Инстаграм. Просто я соцсети не веду, э, ну, мне лениво постоянно сидеть там, что-то выкладывать, то есть к этому нужно, ну, во-первых, там есть свои определенные, ну, как бы тонкости, вот, этим надо заниматься, то есть либо кого-то нанимать, вот, либо уже э, этим, ну, самому. Заниматься. Вот, в принципе, работает. У меня тоже ну, периодически люди приходят. У меня нет потока, то есть я в этом смысле не показатель. вот Но ребята у нас есть, кто только так занимается. Телеграм тоже. Если вы любите работать на земле, то в принципе. Вы в каком городе сейчас? Сейчас в Анапе. Вот, в Анапе. Ничего не мешает а, сделать бизнес завтраки. А, полно сейчас бизнесменов, которым надо где-то объединиться, еще что-то. И вы их приглашаете туда, что а, вот прям как раз делайте рекламу, да? бизнесмены Анапы объединяемся, ну, это порядки порядке бреда, да, то есть надо сесть, подумать, какую, и говорить, что, ребята, смотрите, чем это вам полезно, вы придете, можете в течение там пяти минут рассказать о том, чем вы занимаетесь, придут те, кому нужны клиенты, это всякие, кто там, не знаю, там юристы придут, кто окна делает, что-нибудь строит, там еще, ну, все все все все все дальше говорю, смотрите, вы друг с другом перезнакомитесь, да, то есть это уже некое сообщество. То есть каждый из них по 5 минут себя на халяву пришел, и рекомендовал. А в конце вы на 10 минут, ну не больше, да, рассказываете про инвестиции, как они могут им помочь. Кому интересно, тот остается, либо потом делаете презентации. У вас первый раз придет не очень много народа, потом второй уже побольше, потом эти будут других рекомендовать. Потом периодически можно туда приглашать, например, каких-нибудь бухгалтеров. Да. Опять никому ничего не платите. Я сторонник того, что все надо делать бесплатно. Хорошего бухгалтера находите и говорит: смотри, я завтра провожу встречу, на которой будет 10 бизнесменов. Я дам тебе возможность там выступить бесплатно. Ты нам должен рассказать какую-то интересную штуку, чтобы все сказали Вау! А после этого ты можешь с ними поменяться, у тебя будет как минимум там 10 партнеров. Ну, ты как себя продашь, только у тебя и будет. В следующий раз какой-нибудь местобухгалтера, юриста, еще кого-то, да, чтобы каждый раз было какое-то новое наполнение. Люди будут к вам привыкать. Они будут смотреть, что вы развиваетесь, у них будут вопросы. Да, там, Руслан, ну-ка, а что у тебя там? Что, как? То есть кто-то сразу курит. Потому что вы с ним все равно будете общаться, человек рассказал, что он там делает окна, да. Слушай, как твой бизнес сейчас? Ну, как-то вот вяло, да, или там еще что-то. И у вас всегда есть одна и та же таблетка. Посмотри, вот мы сейчас, сидя на попе, организовывая бизнес-завтраки, зарабатываем минимум процентов в год. Да, а на SVP нам, например, если его продавать вовремя было там до 6000%, тысяч процентов. На сегодняшний день там 270% ничего не делая помогая другим ты можешь сделать а, следующее у меня просто есть презентация и Андрея попрошу он вам отправить я в двух словах то есть смотрите проблема у большинства бизнесменов это оборотка если у тебя кто-то звень... хотя бы одно звено выпадает все у тебя засады где-то надо брать деньги поэтому что мы им предлагаем смотрите ваш оборот миллион неважно вы потом сами там пересчитаете на себя А ты можешь один раз 5% процентов отложить но просто если он скажет, нет, парень, у тебя какой-то бизнес, его надо закрывать, если ты 5% не можешь выделить, потому что там любая реклама, там, логистика, ну, я 5% любому найду, без, без проблем. Смотри, 5% положил, через там, 40 чем-то месяцев, ну, посмотрите, в презентации я уже там на память не помню, у тебя будет еще один оборот. Да, это вроде как долго, там, 3 года пройдет, но мы знаем, что есть такая вещь, как кризис, они цикличны. Ты сейчас этот пережил, потом будет следующий. Мы все помним, как у нас люди проблемно работали, когда был ковид. То есть все сидели дома, твои кафешки, твои магазины, еще что-то. Ну, просто засада. Тебе надо платить аренду, да, а у тебя люди не приходят, ее неоткуда взять. Здесь ты сейчас занимайся своим магазином, если тебе нравится, кафе, еще чем-то, окей, шиномонтажка. Но если она тебе дорога, как мама, окей, без проблем. Но ты один раз отложил 5%, Через, условно, там три года у тебя получается еще оборотка. Если что-то произойдет, у тебя есть еще один миллион. Понятно, Более. что за три года стоимость, скорее всего, уменьшится. да? Этот миллион уже будет, может быть, как 800. Но еще на два на месяца оставь, и у тебя будет тот же самый миллион. А если ты есть возможность 10% отложить, то за два с половиной года у тебя будет еще твой миллион. А да, может отлично. быть, когда ты увидишь, как это работает, ты скажешь, да ну, ну нахрен этот бизнес, потому что многие в нем вошкаются, ну потому что уже деваться некуда. Столько вложено, там есть клиентура и так далее. У нас есть в нашей команде, ну ни один, не два человека, ребята, реальный бизнес, которые распродавали все и сказали, слушайте, да ну нафиг, я лучше буду вот здесь вот помогать другим людям. Я, Сам, я как, как пример, потом, ну, Дим, да? Вот, ну вот, да, тот же Андрей, Алексей есть, у нас там Володя есть, ребята, еще Привет. парни. Которые просто пораспродавали все и сейчас зарабатывают в разы больше. Забыли, что такое мазут под ногтями. Вот, знают, что такое путешествовать там, по три раза в год, куда они хотят, а не куда денег хватает. Там, да, на дачу, потому что не выехали, либо в Турцию на две недели. То есть ездят, куда считают нужным. Здесь вопрос, как вы это продадите. И самое главное, что выясните, какая у человека боль. У каждого своя. Кто-то родителям хочет помочь, кто-то детей выучить Вот ему прям это свет застит. Вот. Кому-то действительно этот бизнес забросить Кто-то на работе пашет как сволочь, а ему отдыхать некогда Вот я говорю, я был а, а, директором филиала в крупной компании а, вот, в Питере Я за три года ни разу в отпуске не был По тем временам у меня зарплата была где-то в районе 12 тысяч долларов вместе с бонусами Это когда доллар был по 20 Ну и чего, ну три года жизни выкинул и все Да, дом построил, окей Но, блин, если вы сказали, а сейчас готов туда пойти? Не готов а может 12 тысяч долларов заплатить, чтобы я там не работал? Вот. И у каждого своя. Вроде как бы ты зажрался вообще, скотина, на таких деньгах, и тебе все мало. Вот. А кто-то скажет, нет, вот, реально не хочу. И у каждого своя какая-то болячка. Поэтому спроси, парень, есть ли у тебя сегодня какие-то цели, на которых нет денег, вот тебе решение. Не готов? Ну, не готов. Наблюдай за нами. Включить его в свою группу, пусть зреет, смотрит, наблюдает. Все равно люди за вами будут наблюдать. Потому что если вы до этого были не финансисты, у всех всегда вопрос, что это парни вдруг тут нам советуют. Условно делали двери или там мебели или перевозками занимались, а тут инвесторы. Но когда они будут видеть, что вы от этого не отказываетесь, развиваетесь, и у вас есть результат, они сами к вам все равно придут. Просто двигайтесь в этом. И хорошо, что вы двое всегда классно, когда есть рядом плеча. Согласен. Когда в него можно уткнуться. Ну да, я смотрю, у вас люди тертые. Я удивлюсь, если у вас что-то не получится, если честно. Да, в силу образования есть внутренние препятствия и сомнения. Образование юридическое, если помнишь, Дим, я вообще адвокат. И мы сразу с критической точки зрения начинаем обсуждать все эти вопросы. Да, Напомню. мы уже партнеры, мы по чуть-чуть инвестировали, но тем не менее есть вот критическое мышление, о котором мы все время с ним обсуждаем. Как будет так, если это будет не совсем хорошо? И, и пытаемся, пытаемся людям тоже объяснить эту историю. Ну, сложно, потому что первый вопрос какая-то пирамида. Мы говорим, ну, слушай, ну, элементы многоуровневого маркетинга они всегда есть, особенно если его не будет, тогда и продвигаться быстро не будет продукт. Вот, но тем не менее. Основная эта деятельность не пирамидальная, как вы говорите. Основная эта деятельность есть реальный продукт у нас и не один, несколько видов деятельности. И здесь вот нам нужно как-то найти эту золотую середину, где пирамида не то чтобы как пирамида, а как многоуровневая система продаж уйдет немножечко на задний план, а вперед выйдет тот самый продукт, о котором мы говорим, деньги и там каннабис, например. Он, смотри, рассказал здорово, вообще вот мне даже добавить нечего, только я бы начал с другого, я бы спросил, а что для тебя пирамида, и пусть человек мне сам объяснит, тогда он тебе скажет, что его беспокоит, потому что на сегодняшний день ты мог и не угадать то, что для меня пирамида, для кого-то пирамида то, что вы деньги забираете, для кого-то пирамида, что вы кому-то за это выплачиваете, а для кого-то пирамида, что у вас есть партнерская программа. И это либо 40 минут про это рассказывать, либо задать вопрос. Вы увидите, что большинство людей вам не смогут даже сказать, в чем пирамида. Либо у них будет два вопроса. У вас есть партнерская программа. Ну, хорошо. Вот, и тогда уже можно, то есть, если у нас партнерская программа работает, я тебе сейчас объясню, как работает. Все окей? То есть ты с нами? Если начинает, ну нет, ну значит это не тот вопрос, который его беспокоит. Просто ляпнул первое, что, ну что-то я же должен сказать, ты же меня прихватил, я сказал пирамиды, не не что что скажу, что мне надо что-то сказать. То есть я в любом случае что-то скажу, чтобы не выглядеть глупо, а тебе нужно понимать, не что, что 30-40 минут плясать или не надо. Так, ребята, у нас Марцель пришел, просьба, я его, наверное, удалю еще с открытым микрофоном. Так, все, продолжаем. Вот, Поэтому здесь самое главное не отвечать на все вопросы и не превращать это в лекцию. Никому не интересно, какая компания, чем она знаменита и так далее. Все всем рассказывают, какие они здоровские. Да? То есть у нас самое главное понять еще раз, то есть что ты конкретно хочешь, на что тебе нужны бабки. И давай я тебе помогу найти наилучший вариант, как этого достичь. Потому что если тебе надо через полгода деньги, да, я тебе скажу, что лучше там условный ликвидити там, да. майнинг. Если ты говоришь, у меня всего там есть там, 300 долларов, тогда тебе надо их положить ну, на что-то длинное, да, чтобы ты там, ну, накопил. Потому что ты можешь, пока у тебя больше денег нет. А если ты активный, действительно те деньги нужны. Давай поним... помогай компании развиваться. Она за это очень щедро платит. Причем платит не из ваших денег. То есть вы в курсе, да, все, что человек внес 100 баксов, у него 100 баксов выработает. Ну, я не беру 5%, их все платят. Да. То есть то, что мне компания платит, почему пирамида, она платит и своих денег. То есть ты, это все, что я пришел к человеку, там, не знаю, в магазин, да, и говорит, слушай, ты вот на кассе тут сидишь, ты, блин, вообще-то, ты в курсе, что я тебе плачу? Нет, ей платит работодатель. А сколько он платит, это его личное дело. Готов он ей на кассе 100 тысяч платить, значит будет 100. Готов 20, значит 20. То есть не надо, чтобы люди считали наши деньги они к этим деньгам никакого отношения не имеют. А вот если у них не понимание, откуда берется доход, тогда вы и говорите, что в майнинге, например, у нас уже сразу 40% заложено на выплату, да, из 50 миллионов, то есть 20 на это лежит. И это прописано прямо. Если мы берем Форекс, то в любом момент у нас на сегодняшний день максимально да, то, что мы, компания себе обновляет 15%, вернее так, минимально 15, да, плюс 5 она берет, когда заводит, то есть 20%. Максимальные выплаты сегодня в партнерке 16, 20 минус 16, 4. То есть в любой момент времени, какой бы ни произошел, у компании всегда остается как минимум 4%. Грубо, понятно, у нее еще там свои издержки и все, но я просто на, что называется, как чипай на мешке с картошкой. Да? 20 минус 16, получается 4, уже не пирамида. А самое главное, что мы в любой момент можем остановить приток новых пользователей. Вот нам понравилось число 75 тысяч, говорим, все, больше нам не надо. Мы и будем на этом жить, потому что у каждого свой депозит. А вот пирамида, она без притока новых людей работать не может. Это, это то, что вот я сейчас сказал, и это на человека вывалить. Все-таки пусть он сначала объяснит, что пирамида. Потому что вот для меня пирамида – это самая устойчивая геометрическая фигура. То есть ты это имеешь в виду? Да, она устойчива, тогда пирамида. И в этом смысле, да, очень устойчива. Что -то... Пока говорил, еще один вопрос в голове созрел. Да, он, связан с, да, он связан с уменьшением доходности вот, за период с начала деятельности в угу. сегодняшнее время. Я имею в виду в, в рамках работы Форекса. Да. Это ну, как бы негативная история, она будет дальше снижаться или мы имеем в виде цикличности будем ожидать дальше. подъема? А, к сожалению, прогноза здесь быть не может, потому что Форекс, он в принципе непрогнозируемый, но просто вы сами видите, что сейчас творится а, в мире. Да, то есть был ковид, соответственно, уменьшилось количество ну, запросов, да, плюс сейчас достаточно сложные времена, и я так думаю, что все-таки это больше связано чисто с политикой. В мире все неспокойно, меньше предприятий, меньше запросов, меньше идет товарооборот, вот, и поэтому вот, Скорее всего, и сама ну, движуха на самом Форексе меньше. Вот. Но ну, опять же, не будем забывать, что мы не одни. На рынок приходят новые игроки, которые тоже пытаются что-то там мудрить с искусственным интеллектом. А третий и самый главный момент, ну, когда мы изначально еще общались, да, с учредителями, говорит, смотрите, нам сейчас нужно наработать историю. Потому что очень мало компаний, которые вот в эти сложные времена, последние хотя бы три года давали положительную mm -hmm. динамику. Если вы возьмете крупные западные фонды, то у них у многих крут, крутой – это тот, кто показал меньший минус. То есть у меня минус 15, а у тебя минус 40. Я крутой. То, что вы оба в минусе, это уже об этом никто не говорит. И а, для нас очень важно, чтобы была надежность. То есть когда вы сейчас на протяжении трех лет видите, что в компании каждый день зарабатывает, да, они 30%, как некоторые обещают, но их уже и нету давно. Да? Когда-то 0,3%, когда-то 0,8%, когда-то 0,5%, но у вас каждый день в плюсе. Вот, поэтому можно теоретически было бы а, взять и большее количество денег отправлять в торговлю. Но тогда у нас будут минусовые дни. А это как раз то, о чем потом вам же люди будут говорить. А вот у вас минус. А вдруг завтра вы вообще все сольете и еще что-то. Ну понятно, что мы все солить не можем. У нас а, комплексный а, риск 25%. То есть больше 25% мы потерять не можем. Но а, практика показывает то, что когда времена вот такие очень... Ну, непрогнозируемые, лучше у нас будет доходность чуть меньше, чем мы начнем рисковать, чтобы остаться, например, на уровне 15%, но мы потом будем влетать. То есть у вас будет сегодня плюс 30, завтра минус 20, потом опять плюс 30, минус 40. По факту, скорее всего, мы на эти цифры и выйдем. Но только пардон с большим геморроем. И последний, в очередной раз вопрос. Угу. В рамках работы на в реальном, реальном секторе по производству каннабиса, по выращиванию, да, назовем так, там все цифровизировано с точки зрения привязанности к процессу или были документарные бумаги, ну, вы, получается, это же акционерное общество, и вы все являетесь держателями доли. В 2020 году то предприятие, которое было закрыто, там все было в бумажном варианте, то, которое запускается сейчас, там будет система DAO, децентрализованная автономная организация, там все будет в электронном виде. Вот. Можно посмотреть, что такое DAO, чтобы не рассказывать, прямо на YouTube есть DAO за 7 минут. Оно прям с картинками, вот, э, все хорошо объяснено. То есть, опять же, мы идем впереди всех пока по этой схеме. Ну, я пока живых предприятий не видел. Видел только те, кто занимается либо криптой, либо каким-то продвижением, а вот именно как акционерное общество реальное с производством, таких нет. То есть мы, скорее всего, тоже здесь будем законодательными. Но в ближайшие годы туда все ломанутся, потому что практически нет издержек, максимальная прозрачность, никто не сможет потерять, поменять, еще что-то. То есть у нас смарт-контракт, в нем прописано, кто кому чего должен, и на блокчейн, все. То есть вымороть можно, но я не представляю, насколько какие там усилия надо сделать. Ну вот относительно тогда самой работы... Это же все нужно как-то освоить и подготовить и, вы, и выложить потребителю, ну, нам инвесторам так назовем. И с учетом того, что 75 человек-силосников, ну, мне как-то вот самому мне как-то непонятно, неужели 75 человек могут вести такой огромный объем работы с точки зрения ведения информации, изменения каких-то данных интернет-ресурсов? 20 компаний зарегистрировано. Учет ведется. 75 человек, что-то как-то, может, все-таки больше 75 человек – это кто непосредственно в компании. А, например, если мы берем Швейцарию, там есть директор, который в это не входит. Те люди, которые работают на плантации, условно, они тоже в эти 75 не входят. Mm. Вот. И сейчас, соответственно, в Польше ставится завод, где будет ну, перерабатывать вот это сырье, они тоже в эти 75 не входят. То есть здесь идет речь о разработчиках продукта. Да, непосредственно, фак... кто работает с сетью. Да. Угу, а так понятно. у каждого предприятия там свой уч... руководитель, соответственно, своя структура рабочая. Ну, понятно, штатная структура, к которой мы отношения не имеем, они работают так, как работают. Да, они подчиняются, непосредственно... Да, они подчиняются непосредственно учредителям. Ну, понятно. Только... есть еще вопросы? Дим, очень да? приятно было. Очень, очень много нового узнал, кстати, говорят. Да, говори, Андрей. Да, ну, спасибо за вопросы. Давай немножко, мы тоже зададим вопросы Дмитрию. Давай, да. А, извините, я думал, что мы одни тут. Нет, да, кстати, пока мы, есть возможность, Андрей, скажу, я не знаю, кто из вас записывает. Если можно, потом ссылочку на запись, чтобы у нас тоже да, да, было да, как-то да, да. Спасибо. Поставил как да. раз. Там, то, там, где будет выложено, там еще есть другие встречи, там тоже другие вопросы есть, можно будет посмотреть. Да, Андрей, давайте. Да, еще один вопрос от активного инвестора Станислава. <вы> привет, Стас, привет. <с six> Рад видеть. Взаимно. Всем привет. привет. А, хороший вопрос, особенно от юристов. А, у меня вопрос немножко будет с плоскости как раз продукта. Я разговаривал с несколькими профессиональными инвесторами, по Синцерия, но именно инвесторами, кто в реальный бизнес вкладывает, и вот они интерес, с интересной точки зрения посмотрели тоже на этот бизнес, и вот как раз он немного, то есть мы сегодня уже это чуть-чуть подняли, и вы как раз очень интересно сказали, да, с точки зрения, что прежде чем рассказывать, точнее опровергать, что это не пирамид, узнать, что понимание человека русского, особенно пирамиды. Да? Mm -hmm. вот. И основная основная пирамида, если вот так брать классическое понимание, это когда ты, в принципе, зарабатываешь не на ценности, которые бизнес, да? не на добавочной стоимости, а на новых, э, на новых подписчиках, назовем это так. Да? Деньги текущие выплачиваются из денег, пришедших только что. И вот здесь они что сказали? Что как компания может доказать, Классическими стандартными в инвестиционном мире в private equity, да, в, в инвестициях в реальный бизнес, вот, может ли она на таких примерах доказать, что действительно у нее есть продукты, что компания действительно, ее деятельность прибыльная? Продукты есть, пожалуйста, в Швейцарии у нас на заправках, сейчас название заправок не вспомню, посмотрю, потом Андрея перешлю, он скажет, а там есть наша продукция в ООС, она продается, пожалуйста, они могут поехать купить ее там, в Швейцарии. Угу. Ну, сами, э, сами, саму упаковку э, учредители привозили, показывали, потому что сырье в принципе ну, там, в Дубае нельзя. То есть, если ты его привез туда пакетик, лет 25 там бы и остался. Вот. Мы его угу. лично видели, я проверял бочки, в которых был товар, видел накладные, вот, именно от, от, по отгрузке. Вот, там mm -hmm. много чего смотрел. То есть оно есть на заправках. Тоже то самое. Есть реальные продажи, реальные клиенты уже у компании ну, есть. Конечно, нам же дивиденды выплачиваются. Чего? То есть больше же денег не, не берут. То есть, вот первая компания, которая в двадцатом году была организована, вот, по ней уже два раза прошли дивидендные выплаты. Там у нас получилось, сейчас скажу, 52% процента за полугода. То есть за год получается. Нет, 45 соврал, 46% собрал. 46% за полгода. То есть если на годовые переводить, получается там 92%. Вот. Их mm -hmm. же откуда-то выплачивают. То есть мы же больше туда денег не собираем. Ну, а как-то финансовая отчетность компании публикуют, они вот есть. Ты можешь, допустим, с точки зрения IPO или каких-то публичных компаний, там вся прозрачность компании ну, публикует э, в обязательном порядке. В частных компаниях, конечно же, такого, такое не да. принято, но. Тем не менее, хотя бы какую-то налоговую отчетность через общую Роспрофайл, с паркой, что касается российских компаний. Не Смотри, знаю, как это у западных проверить. Ключевое, ключевое слово, что публичные компании. То есть это те, чьи акции торгуются, они обязаны предоставлять всю информацию, и даже никто не спрашивает, хочет или не хочет. Здесь в данном случае это вопрос учредителей. То есть на сегодняшний момент пока они готовы. Как готовы будут, так может быть будут показывать, может нет. Не знаю, вот здесь не готов фантазировать. В общем, с инвесторами такой информации компания не делится. Нет. Понял. Это у нас только один продукт, значит, каннабис. А у нас же есть еще, значит, дальше это SCP, да, токены. токены да, крип... По токенам там все Правильно, понятно. Все, есть, да? Да. есть белая книга, так называемая, да, в которой прописано, какое mm -hmm. количество у нас выпущено и на что оно будет потрачено. И, соответственно, дальше люди заходят на сторонние ресурсы, тот же CoinGecko, да, и просто отслеживают, сколько уже продано, сколько там изменений идет и так далее. То есть это в данном случае хорошо, что делаем не мы. Если хотят на биржу, ну, на CoinGecko просто проще там сводная табличка. Вот, если мы говорим про Форекс, то здесь вообще вопросов никаких. Человек просто скачивает отчет от Робофорекса, смотрит и регистрируется, каждый день смотрит отчет за прошлый день. То есть вообще без проблем, пожалуйста, пусть смотрит. А если у них есть сомнения в том, что мы выплачиваем деньги, из тех, кто приходит, тем, кто уже остался, ты им показываешь маркетинг-план, в котором четко прописано, сколько компания выплачивает. И если мы говорим про форекс, написано, сколько она делится. То есть человек видит, что минимально компания оставляет 15, плюс берет 5% за вход, это получается 20, по маркетингу выплачивает максимально 16. 20 минус 16, ребята, где тут пирамида? Компания в любом случае, а кто-то же, ну не все же на 50 тысяч заходит, то есть кто-то же зашел на 500 долларов, да, тогда у компании осталось, пардон, 40% плюс 5, минус 16, то есть там уже получается сколько там, 29, да, 39. Вот. То есть нет, сейчас, секунду, 45 минус 16, ну да, 29. Вот. То есть уже да. совсем другие цифры. Вот. А самое главное, что у нас в любом случае, даже если мы сегодня остановим а, прием людей на тот же Форекс, к примеру, мы все равно будем зарабатывать на своих депозитах. То есть для нас новый приток, он не важен. У нас, у нас только подзависло или нет? Нет, не, Дмитрий не, завис. Не знаю. Так, а самое быть... интересное, и дальше мы вас не услышали, Дмитрий. А, так, а что последнее слышали? Какую -то как, как только вы сказали 29, и потом а самое интересное, и все дальше не слышали. Самое интересное было, даже... а, да, а Самое интересное было в том, что мы можем... В принципе, прекратить приток новых клиентов в любой момент. Мы будем зарабатывать на своих депозитах. То есть если вы торгуете, например, на, не знаю, там косметикой, у вас не купили тюбик, вы денег не заработали. А Вы сегодня можете, я этого не говорил, но теоретически, можете вообще в этом месяце никого не пригласить. Вы как заработали, так и заработаете. У вас у каждого есть свой депозит в каком-то направлении, и вы на нем будете зарабатывать. Вот. А в классической пирамиде нет. Ну и самое главное, можно посмотреть, это очень легко отследить, у нас есть история наших презентаций. Там четко написано, как от месяца к месяцу меняется количество участников. То есть, например, в этом месяце у нас 75 тысяч, в прошлом было 70. Вопрос в задачнике. Сколько 5 тысяч должны принести денег, чтобы хватило выплату, выплатить 75 людям? О, 75 тысяч. А так идет каждый месяц. У нас нет такого, что каждый месяц новых людей прибавляется там по 30%, по 40%, по 50%. А в пирамиде должно быть так, иначе не из чего будет выплачивать. То есть даже если человек вообще ни в чем не разбирается, ты ему просто говоришь, реши мне эту задачку. Вот в этом 75%, в прошлом было 70%, вот по 5 тысяч прибавляется, а когда Особо въехали. Особо ведливые или недоверчивые на это, на это что сказать скажут, что, слушай, ну это же могут они сами рисовать, что 5, -5 тысяч только добавилось, на самом деле 70 добавилось. А тогда для тебя нет никакого аргумента, ты на каждой скажешь, что это ерунда. Тогда, может быть, тебе просто не надо с нами работать, мы же не говорим, что кроме нас нет. но ну, найди другую компанию. Я буду счастлив, если человек после общения со мной поймет, что надо инвестировать и начнет. Ну не хочется. Да. Либо второй вариант еще возможно да, то есть если действительно какой-то может быть реестр акционеров, да, новых, которые не просто компания сама публикует, а где можно посмотреть действительно, если это не ложное возражение, а реальное, которое действительно вот последнее, да, чтобы вступить, то почему бы не подготовить какой-то ну, понятное объяснение, да, вот если такой какой-то может быть реестр. Компания, а, не, где -то где -то нет, и если честно говоря, я не очень хочу, чтобы у меня кто-то светил в таких подобных реестров. У нас есть люди, которые в принципе не хотят светиться. Если вы помните, когда вы регистрируетесь, да то вы в кабинет заходите под никнеймом. Почему? А -а -а. Чтобы лишний раз люди не светились. У нас люди есть очень серьезные, из разных структур. Реальные персональные данные, они договорились о распространении. А, нет, Можно, мы говорим, конечно. что вы проходите верификацию, это уже в рамках компании, а когда вы заходите везде, то там только ник на... Потому что, например, да, вы... поэтому вы... Нельзя, вы... нельзя распространять официальные сведения. Да, то есть мы сразу ну, сейчас под статью точно. попадем. Как без... Мы можем без, без персональных данных, вот, допустим, когда в реестре в классическом смотреть, там я вот не помню, как это проверить, сколько у тебя реально акционеров, но там просто количество оглашается, ну сколько именно и, и ежи, ежи, ежегодно или там ежегодно, ежеквартальные отчеты, особенно аудиторов какие-то публикуются, да, которые действительно там ну, имеют какой-то вес на рынке вот, и мнению, которых доверяют. Вот у нас, я так понимаю, здесь пока вот какого-то стороннего отчета аудиторов нет, да. Как пока это не будет. Я и, думаю, и что нет. когда мы наберем жирку, за миллиард перевалим, а может быть за несколько миллиардов, тогда уже имеет смысл это будет делать, когда мы выйдем на серьезные рынки, как там Америка, еще где-то и так далее. А сейчас пока это лишние траты, и всегда найдется человек, который скажет, что вот кто-то говорит, что Англия хорошо, потому что можно проверить, каждый второй говорит, что Англия это вообще ни о чем. Я говорю, хорошо, а где надо зарегистрироваться, в какой стране, чтобы это было супер? Ну я не знаю. Ну вот из этой же серии. Ну, у вас 75, да. и мы знаем, что это 75, да вы им заплатили, да это такие там компании, в которых все что угодно купишь, и как Лэй то же самое. Вместо того, чтобы почитать, что это такое, начинают рассказывать какая-то фигня. Потом им показывают, что там Сбербанк есть, Альфа-банк и еще кто-то. Не, ну да, это, конечно, с другой стороны, я это и подразумевал. И вот начинается вот это тень фантазии. Мы людям, смотрите, не цифры, а реальную работу. Вот ты сегодня не найдешь на Форексе людей, которые тебе будут показывать за три года свою работу. Ну, хотя бы за 2,5 или хотя бы в самые сложные дни, как 9 марта 2020 года. То есть мы говорим, пожалуйста, возьми, посмотри, мы работаем, мы выплачиваем, мы тебе показываем нашу кухню внутреннюю, да, то есть каждый день отчитываемся, мы тебе показываем, сколько мы выплачиваем и так далее. Но люди же хотят еще вот, а сколько у вас денег вот вчера тоже. Вот если бы я знал, сколько у вас денег. Говорю, какая тебе разница, то есть тебя это каким боком касается. Сколько у Сбербанка денег? Там 8 триллионов, либо 1 триллион, либо еще что-то. Мне главное, выполняет он свои обязательства или нет? Вот а так у них будет 133 вопроса, если мы на каждый из них будем отвлекаться. Там, и ну, мы тогда никогда не запустим ни лаунчпады, ни биржу не откроем, ни еще что-то. Пусть смотрят на наши сделанные дела. У нас пока нет ни одного направления, которое мы запустили и в котором бы мы облажались. В принципе, ни одного. А с учетом того, что у нас фонд, это еще хорошо. Потому что если хотя бы одно направление будет провисать, у людей начнутся вопросы ко всей компании. Поэтому учредители сейчас еще больше работают, чтобы все везде было как надо. Что, просто можно, когда, как как идет. когда мы говорим фонд, вот я, я даже просто беру про более, скажем, профессиональных клиентов, которые mm -hmm. не ложные возражения дают, да, которые действительно задают вопросы. И когда ты им говоришь фонд, он говорит, хорошо, какой баланс? Ну, то есть есть какие-то общепринятые такие вот финансовые термины, да, которые... Вот Просто видишь, хорошо угу. там что, что поебите у компании там и так далее, как они вообще. И тут я понимаю, что а, кроме красноречивых хороших фраз как бы ну нечего находить. Угу. И как бы вот и сразу же заклад. Да понятно, пирамидоз очередной, да там. Прошу. Красивым... Пусть дождется, пока у нас это будет публиковаться. Это же его право. Просто он может условно проверить на себе с какой-то небольшой суммой и увидеть, что это работает. Просто вот. а вопрос. Может, то, ты не, не хочется же время терять, то есть, на самом деле, для любого бизнеса это, ну, как, вот, как воздух, да? То есть, вот некая mm -hmm. отчетность yeah. управления компанией на финансах там и так далее. А, и это показатель определенной зрелости, да? Может быть, даже никто и не смотрит, а, вот Сбербанк, да, как вы сейчас сказали, какая тебе разница, 8 триллионов у Сбербанка или там 1 триллион, да? Главное, что он выполняет. А, просто вопрос -то в том, что, главное, у Сбербанка эти данные есть, и это уже рептильный мозг успокаивает. Конечно. Ты можешь в любом случае посмотреть баланс, там, ликвидность активов и в целом прикинуть, а будет ли дальше Сбербанк исполнять. А здесь получается, что надо сделать прыжок веры. Стас, ты не и... поверишь, когда мы будем как Сбербанк, у нас будет все и даже больше. Давайте дорастем до такого уровня, чтобы имело смысл вот это все делать. Потому что давайте честно, вот мы эти все документы предоставим, вы думаете, у нас реально больше клиентов будет? Уверен, вот прям точно. Вот прям точно уверен, хотя бы те, те клиенты, кто сейчас инвестирует в IPO, а таких очень много, особенно ну, на московской бирже за последние три года по экспоненте просто выросло количество инвесторов. Да. Денег не так выросло, но количество выросло, И потому что много просто как бы частников пришло. Дальше идем депозиты в банковские очень много тоже люди внесли. 28 триллионов свободных денег населения. Они тебе на это будут И говорить его. только одно, что вы пирамида, потому что вы берете деньги, у вас есть партнерская программа. И все твои бумажки их можно положить под стол, чтобы он не шатался. Да, но профессиональные поймут. И тем более, если кстати, вот хорошо, этот вопрос я понял, что в принципе ты это больше уже там надо с учредителей трясти. Да, здесь мы не можем, здесь мы можем просто фантазировать. Почему учредители О, реально это хотеть. не говорят? Можем да, хотеть. Да. А вот второй вопрос, есть ли какой-то математический расчет, почему вот прям вот не просто, когда вы сейчас все понятно объяснили, да, может быть действительно как-то на бумаге, либо, либо может короткое видео, что mm -hmm. компания может себе позволить такую партнерскую программу оставаться прибыльной? Ну так мы его тоже и говорим, что она себе оставляет 20%, отдает 16%. И это и то, в случае, если все клиенты заходят так, пропали 5000. Алло, алло говорю, мы же уже сегодня об этом говорили, что у нас компания себе оставляет. Слышно сейчас, нет? Или опять подвисает? Что компания себе оставляет 20%, а отдает максимально всего лишь 16%. И это только с одного направления. Но у нас же не все клиенты заходят на 50 тысяч. Соответственно, у компании остается еще больше денег. Если человек положил 100 долларов, то у нее остается 55%. Если 500, то у нее остается, соответственно, сколько у нас? 40 плюс 5, 45 и так далее. Поэтому в любой момент, даже если все будут заходить на 50 тысяч, у нее все равно остается 20, отдает она 16. Да, Дмитрий, я немножко про другое. Я не, не, а, имел в виду, есть ли, может быть, какое-то официальное видео, да, либо, может быть, какая-то нарисованная схема, понятная да, для особо рептильных ребят. Что здесь непонятно? А, сейчас... Это, человеку... Это вы сейчас просто на словах объяснили в нашей частной беседе. А вот какой-то публичный материал есть на эту тему? Есть у тебя презентация там, а у есть, она же у нас тоже, официальная. Да? По партнерской программе. Конечно. Нет, официально наша презентация, с ней берите, он, по-моему, да, раз, два, вот три да, какой-то да. там слайд с конца. А, партнерка, это, по-моему, четвертый с конца, и где-то в середине есть... А... Ответ на возражение там есть, короче, да? Это не, не ответ на возражение, Здесь человеку показывает, что вот, смотри, если ты положил 100 долларов, компания себе оставляет 50%. Если ты положил 500, 5, 50 тысяч долларов, Компания оставляет 15. Плюс у тебя в конце написано, что с любого депозита на Форекс она берет себе 5. 15 плюс 5, опять же, мы берем фантастическую историю, что все клиенты заходят на 50 тысяч. Ты на сколько хочешь зайти? Он? Ну, на 1000. Ну, вот если представить, что ты заходишь на максимум, то у компании остается 20. Теперь официальный документ, сколько мы выплачиваем по партнерке? 16. 20 минус 16, 4. Ну, блин, я не знаю, какую еще ему надо человеку. Ну, напишите ему на бумажке, если он визуал. 15 плюс 5 минус 16 остается 4 но опять же мы берем фантастический вариант когда все заходят на 50 тысяч у нас же такого нет вот поэтому компании еще больше денег остается а в других направлениях у них совсем другая а, доходность если мы берем а, этот да, то есть да ну, то есть вырастили выплатили если не вырастили не выплатили вот, соответственно, в IPO то же самое, у нас прописано, на чем мы заработали. Заработали, выплатили, не заработали, не выплатили. И на том же форексе, кстати, то же самое, чем мы не пирамида, потому что у нас нет гарантированной доходности. Вот, в... единственное, могут сказать, почему в майнинг есть, но там потому что мы заложили сразу 20 миллионов монет. То есть нам даже, если мы ничего не заработали там на комиссиях, мы из этих 20 миллионов можем выплатить там стейкинг либо фарминг. Вот. А, на, а на Форексе, если у нас нет доходности, мы говорим, ребята, ничего не заработали. Делим ноль. А да, Дим, спасибо огромное. То есть очень это очень важно. Вы для тебя должны понимать и людям тоже доносить, что а, у пирамиды есть доходность обеспеченная. То есть заявленная и все. У нас такого нет. Поэтому нам не надо, если что-то пойдет не так, никуда убегать. Да, ребята, не заработали. Пока такого не было. Но теоретически не заработали какой-то месяц, значит все. Дальше работаем. Ну, да. ну, все здорово. Ну, что тогда? Наверное, будем прощаться уже, а то уже это, на нас глядит Дмитрий, столько вопросов задали. Да нет, если вопросы есть, давайте. Есть еще вопросы, ребят? На следующий день спасибо. Много советов принимаем, сведения, будем двигаться. Я сейчас тогда это загружу и выложу в нашу группу. Андрей, там ребятам уже всем раскидаешь. Ну, кому нужно, все посмотрят. Все, спасибо. тогда рады вас увидеть, да. с кем-то даже вот лично спасибо. познакомиться. Все, делаем вид, что за нами гонится, и бежим в чай. Все, спасибо. Да. спасибо тебе большое. Спасибо. Все, пока Всех обнял. Все. всем удачи.